Всем привет, ребята! Это мои скриншоты за все время, что я не снимал видео. Просто у меня нет идей, что снимать. Так что приятного просмотра и приятного аппетита! Ну, видос получился маленьким, потому что скриншотов мало. Так что, всем пока. И пишите в комментариях, можешь мне что-нибудь другое снимать.